Федископ. Василий Ломаченко начал тренироваться. По-моему, неделю уже тренируется. С рукой, как оказалось, ничего серьезного. Он это и говорил, не трещины, слава богу, в кости нету, не растяжение, но ничего. Первый этап подготовки э, перед боем и просто входит форма всегда дома. Вот, опять же, под руководством своего отца Анатолия Николаевича Ломаченко в своем зале. Вот, первый месяц даже перед дебютным боем, перед любым боем все равно сбор начинается в родном белград днестровском Вася не изменяет своему городу. И только вот когда подходит очередь в тренировочном плане к спарингам конечно же, но ну, спаринг партнеров легче найти в Америке, чем и занимается его менеджер. Вы же понимаете, в белгород нестровском я думаю, в Белгород-Днестровском во всей области Вася уже всех перебил. Приступил к тренировкам, играет в хоккей там Акерманская НХЛ местная. Вот. Не думаю, что готовится к конкретному сопернику. Василий Ломаченко, цель одна, это объединение поясов. И так как вот даже после победы после, над Чонлатарном лотарном это все равно была добровольная защита. И так как Василий даже в добровольной защите выбрал главного претендента, то есть номера первого, следующая защита у него автоматически тоже добровольная. Но я знаю, что он перед тренером, перед промоутером Бобом Арумом, когда его спросили, Вася, ну что дальше, его не, не интересует, там, я так понимаю, пятый, шестой человек из списка, тем более, там, десятый, пятнадцатый, не интересует имя соперника. Василий хочет объединение титула. Ну и на данный момент, если объединением говорить, то это русский боксер Евгений Градович, так как остальные два чемпиона из четырех в весе Васи, Двое, опять же, встречаются. Вот Волтерс, новый чемпион, который сейчас активно начал про Васю рассказывать. Он, по-моему, там, ну, встреч... не по-моему, а встречается с четвертым обладателем пояса. И может получиться в этом году такие футбольные два полуфинала и финальный бой за все четыре пояса. Витископ. Спортивное видео.